Модернизированные Су-30СМ2 с улучшенным двигателем поступят на вооружение ВСРФ, улучшенные многофункциональные истребители Су-30СМ2 в рамках военной приемки поступят на вооружение ВСРФ. Первые самолеты новой модификации уже отправились с Иркутского завода к месту службы. Обновленная версия Су-30СМ2 уже доказала свою эффективность в Сирии. По информации звезды, истребитель получил усовершенствованный двигатель и современный радар с фазированной решеткой, что значительно повысило его боевой потенциал. В то же время новая модификация сохранила все преимущества базовой версии, в том числе большую дальность полета, мощный арсенал вооружения и маневренность. Истребитель Су-30СМ2 способен уничтожать вражеские объекты на Земле а также наносить удары по надводным и подводным кораблям гипотетического противника. Необходимость в обновленной машине назрела давно. ВКС России за последние годы пополнились множеством новых боевых самолетов на базе советского истребителя Су-27, унаследовавших от него все преимущества и недостатки. Главной же проблемой сейчас стало то, что все эти машины, будучи построенными на одной базе, различаются настолько, насколько это возможно в современных реалиях. Истребители Су-35С, Су-30С, ЭМ, Су-30МК-2, а также многочисленные су 27 см и см 3 имеют совершенно разные наборы бортовой электроники, в частности, разные бортовые радиолокационные станции. Их двигатели, выполненные на базе ал 31 f который установлен на Су-27 представляют собой, по сути, разные изделия, созданные в разное время и в рамках различных требований. Принципиальное решение о модернизации парка Су-30СМ до уровня СМ-2 уже принято. Планируется, что работы будут завершены до 2027 года. Под апгрейд попадут не только истребители Воздушно-космических сил, но и морской авиации. Су-30СМ-2 получит самый современный российский двигатель, АЛ-41Ф-1С, изделие 117 которая которое сейчас устанавливается на серийные самолеты Су-35, более мощный радар Ирбис, а также расширенный арсенал оружия класса воздух-воздух и воздух-земля, в том числе гиперзвукового. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.